Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы слышали, он тоже с вами поздоровался. Итак, сегодня 18 декабря, мы находимся в Янтарном. Замечательный солнечный денек. Температура воздуха где-то от 8 до 10 градусов. И скорость ветра где-то 8-19 метров в секунду. И пишут, что по ощущениям примерно 3 градуса. Но, наверное, так оно и есть. Скажу честно, что вот таких солнечных дней не очень много зимой бывает. Поэтому стараемся, конечно, ловить каждый солнечный денек и выбираться на море. Сегодня буду много рассказывать о калининградской погоде, именно свои ощущения, потому что каждый, наверное, ощущает погоду по-своему. У меня сравнение с Иркутском. Мы переехали год назад из Иркутска, и в Иркутске погода очень суровая по сравнению с калининградской. В Иркутске могут быть такие ураганы, которые просто выдирают с корнями деревья, в Иркутске могут быть морозы до 40 градусов. В Иркутске летом может быть жара тоже больше 30 градусов. И все сгорает напрочь. Поэтому я говорю о своих ощущениях. Как я ощущаю эту погоду балтийскую. Поэтому я говорю, что сегодня для зимы очень и очень тепло. Даже несмотря на ветер сильный. Хотя вы мне пишите, когда я показываю, как мы гуляем на море во время ветра, вы пишите, что это жесть, жуть. Вот для меня таких ощущений совсем нет. И когда дует ветер, как-то вот не очень я его ощущаю, даже когда вот шторм передают. Но вот для меня это не холодный ветер. Хотя вот сегодня порывы 19 метров в секунду, они, конечно, чувствуются. Обратите внимание, что мы гуляем за дюнами, в защищенном от ветра месте. Вот видно, как колышется трава, но ветер здесь не очень сильно чувствуется. Но до моря мы сегодня не дошли, как раз из-за ветра. Не всегда так бывает, но сегодня песок очень сильно несет прям в глаза. Поэтому идем гулять по городку. В историческом своем центре Интарный маленький, милый, европейский городок. А сейчас мы, конечно, гуляем в том месте, где обычно туристы гуляют. Куда привозят автобусы с туристами. А здесь уже все готово к Рождеству и к Новому году. Мне нравится этот поселок. Люблю сюда приезжать. Чувствуется, что вот с любовью и со вкусом здесь все сделано. Это вот мы сейчас находимся на главной площади. Там так все по-домашнему. Еще мне нравится, что здесь всегда не очень много народу. Хотя, конечно, для владельцев сувенирных вот этих лавочек чем больше туристов, тем лучше было бы. Хотя в этом году Калининградская область переживает просто туристический бум. Намного больше, чем в другие годы туристов здесь нынче. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы в Калининград приезжало больше гостей из Европы. Слышала, что надеются на туристов из Китая, которых очень много в большой России, но хочу сказать, что это такая надежда, которая может себя и не оправдать. Китайцы ходят со своим термосом и практически ничего нигде не покупают никогда, а путешествуют по путевкам, в которые все включено. Поэтому их вроде и много, а толку-то от них мало. Я знаю, о чем я говорю. В Иркутске их очень много китайцев. Поэтому, когда они приедут сюда, вспомните мои слова. Когда-то и на альхоне тоже было тихо и спокойно. Но вот попытка номер два. Пойти на море, просто камеру... Из рук вырывает, не могу даже снимать. Такой дует ветер. Возвращаемся в парк. В парке тоже дует ветер, но не такой сильный. Парк в янтарном красивый, ухоженный. Вот видим деревянные скульптуры. А это добычик янтаря. Здесь издавна добывали янтарь. Вековая лиственница. Это еще пока недостроенное, но какое-то симпатичное здание. Вот на этой площади вырисовывается. Сейчас пройдем по главной улице интарного. Она носит название советское. Наверное, этой улице больше бы подошло другое название. Ну вот как назвали, так назвали. Я так понимаю, что Советской нужно было называть улицу, которую построили в советское время. Вот новую улицу назвали бы Советской. Вот я бы так сделала, но меня не спросили. Здесь опять очень много янтаря продается. Скажу честно, что я еще не разобралась вообще вот в этом вопросе где лучше покупать янтарь, где он какого качества, где дешевле, где дороже. Мне уже самой тоже все интересно, но мне вот как-то руки не доходят до янтаря еще. На этой улице, которая называется Советской, находятся такие достопримечательности, как отель Шлос. Вот он сейчас перед вами. У него очень интересная история, но у меня уже есть про это видео, могу дать ссылочку а также бывшая лютеранская кирха она не это православный храм дальше по улочке вы видите старые немецкие домики с красной черепицей еще сохранившейся немецкой наверное сейчас старых крыш остается все меньше и меньше а это другая сторона улицы Советской. Ну, вот это соответствует ее имени. Здесь уже стоят дома советского периода. Но не все здесь дома советского периода. И немецкие дома тоже. Еще пройдемся по одной улочке. Называется Лесная. Море находится буквально в 100 метрах. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Вот этой улице, наверное, больше бы подошло название Советское. Таких советских улиц в наших городах российских очень много. С такими одинаковыми, однотипными домами. Но вот этот домик мне как-то даже очень нравится. Вот этот именно. А вот этот тоже нравится. Он, правда, не советский. Это старый немецкий, наверное, дом. Но не нравится, как сделан ремонт. Все-таки как-то дом, наверное, нужно ремонтировать в комплексе ну и дальше тут тоже та же история написано давайте вместе приведем наши дома в порядок давайте только вместе их можно привести их в порядок по отдельности получается какая то ерунда ну вот мы отправляемся домой Спасибо за Ваше поздравления с Новым Годом. Я Вас тоже поздравляю от всей души. Желаю побольше солнечных дней, поменьше пасмурных. И это я даже не про погоду, а про наше внутреннее состояние.